Времени суток вы с любовью из моего домика в деревне. Ну вот всяких хлопот хватает, да? А тут еще решили, что надо купить грибы вешенки. Вот в таком брикете они, ну, в готовом виде уже продавались. И что-то решили мы взять. Хотя опыта у нас в этом деле, ну просто никакого, надо сказать. Ну, внешний вид у них такой прям красивый, раскрасивый и дает этот брикет урожай, не, од... не единожды, так он с одной стороны выглядит, вот так выглядит с другой стороны, здесь только-только еще образуются вот эти вот гнезда, они вот, видите, как вот такие полосочки, все. все имеется, это в готовом виде, все купили. У нас продается тут в одном месте, и что-то мы с соседями решили взять. Вот насколько активно у нас пойдет развитие грибов, мы, конечно, не знаем. Потому что опыта никакого абсолютно нет. Но положили временно пока вот так в подвале. Дело в том, что вообще в подвешенном состоянии. Держатся эти брикеты, там все заложено столько сколько надо не успели еще подвесить. ну тут так много уже было грибов я вам сейчас покажу что мы даже уже срезали вот не срезали вот оказывается их нужно было просто снимать Там, выворачивать что ли как пишут я только только еще присмотрелась как это делается но будем изучать к тому же мы вот три последних дома Тут у нас по улице. Мы все три хозяйства наших купили этих грибов. Будем советоваться, будем просвещаться, делиться опытом. Ну, почему бы не собирать грибы у себя в подвале? Температура у нас как раз способствует разведению этих грибочков. Смотрите, какие они красивые, однородные. Ты прям один к одному готовый брикет. Цена такого брикет 350 рублей. Если мы будем правильно ухаживать, мы можем много этих грибов собрать, потому что 200 рублей стоит килограмм этих вешенок. Сколько прослужит? Не огромные деньги уж, конечно. Вот. И, конечно, надо будет подвесить. Посовещаемся с соседями, как они сделали и будем заниматься разведением грибов, чтобы никуда не ходить. Свеженькие, свои. Вот они прям здесь у нас рядышком спустился и взял. Почему бы нет? На самоизоляции это самое то. Я думаю, что это неплохо. Сейчас я вам покажу. Мы еще вот с вот этих вот три гнезда вот этих. Мы уже с, просто их убрали, потому что они мешаются огромные, вот здесь вот какие-то очень маленькие еще. Ну, в общем, начинаем в режиме самоизоляции заниматься разведением грибов. Посмотрите, как выглядит очень даже неплохо. Видите, как? Вот она такая большая, большая горсочка грибов. Может быть, она еще не доросла, мы не знаем, но Уж очень захотелось нам это попробовать а что пусть в таком виде даже но ну, мне понравилось видите как какие какие какие неплохие грибочки один к одному но ну, я думаю мы научимся яндекс нам в помощь так что мы найдем способ как их выращивать как правильно за ними ухаживать все в общем-то в готовом состоянии что ж только Правильно их вот подвесить, поддерживать температуру, освещение. И я думаю, что мы будем лакомиться вкусными грибочками, свеженькими, своими, из подвала. Такое обидик я себе приготовила из грибов вешенок. Грибы из подвала, яйцо из-под курицы, все домашнее, все свое. Так что приятного мне аппетита. Все очень вкусно. Все свое. Домашнее деревенское. Мир вашему дому, друзья мои!